Привет, друзья! С вами снова Carred Cards 3 или хищные машины 3 часть. Сейчас мы с вами погоняем. Посмотрим, что у нас снова появилось. Так, карта, карта. Мы уже с вами, дай бог, на девятом этапе. А, так, что у нас там есть в гараже? В гараже есть небольшие улучшалочки. Пока. Вот. су победить босса надо. Кстати, кто побеждал босса и уже ездил на комбайне, ставим пальчики вверх, если вам понравилось. Если не понравилось на нем ездить, ставим пальчик вниз или просто пишем, мне не понравилось. А мы пока с вами вот столько этапов прошли, там у нас что-то появилась звездочка какая-то. Ну, ну да ладно, поедем на девятом этапе. Э, только не бублики, только не бублики. Кстати, кому выпадало три бублика подряд? Честно скажу, мне один раз выпало, даже, ну, положа руку на сердце, просто видео не снимал, а бублики выпали. Вот, давайте, погнали вперед, нужно набирать как можно больше кристалликов, выбивать всего-всего-всего, чтобы улучшить нашу машинку, нашу вот эту хищненькую машиночку и двигаться дальше и все таки добраться до острова свободы и быть свободными ой ой ой полицейские ой какое кусюче окей, не кусюче но давай давай ну, ну ну кусь кусь кусь кусь их а, ой, их было слишком много мы не справились а, фраза а, толпой и отзабить легче сработало в этот момент и большим количеством нас все-таки победили. Ну, давайте снова попробуем проехаться. А, может, у нас что-то из этого еще и получится. Самое главное, чтобы нам сейчас выполнили. Ладно, кристаллики, бомбочки дополнительные, хорошо. И еще одна бомбочка. Ну, в принципе, три бомбочки. Лучше, б, конечно, броня или атака, но бомбочки тоже неплохо. А, будем сразу полицейских уничтожать. Посмотрим, сработает ли наша стратегия или не сработает вы ребята как думаете сработает я думаю сработает ну в общем смотрим едем и узнаем сработает ли она или нет полицейских так ням ням ням ух ты у нас уже планы жизни нет еще и полицию О, я понял надо наверное вот этот красный значок пропускать и о фу, жизни жизни есть полицейских уничтожили пока слаживается все очень даже ничего Ай, Ай, красную не возьми а -а -а, взял вертолет этот М -м -м. А -а -а, кто знает я уже спрашивал можно ли его сбить может кто-то когда-то Ух ты, сколько их опять много ну опять толпой не сильно далеко мы заехали в этот раз опять у нас ничего не получилось в общем как-то как-то пока не везет вот а -а -а, ну что не надо отчаиваться конечно Давайте-ка, наверное, мы с вами попробуем, что мы с вами попробуем пройти какой-нибудь этап немножко пораньше. Вот у нас на четвертом этапе два щитка. Давайте попробуем взять три, три щита, 50% кристаллов нам добавится в конце, я уже говорил про это. И, ой, бублик, бублик, бублик, дырочку получили. В общем, и самоудовлетворение, это, это самое главное, наверное, что мы получим, когда получим три счета, вот, ну, давайте погнали, посмотрим, получится у нас это сделать или не получится, Ускорение, чик-чик-чик-чик, кристаллики, кстати, кто, кто уже купил магнит? Ребят, такой вопрос к вам, кто уже купил, а мы же не купили, ну, ой, ой, ой, не сваливайся, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, взлетай, взлетай, ой, а, нитр не хватило, и мы попали на шипы. В общем, кто уже купил магнит, такой вопрос у нас актуальный. Мы уже на стадии покупки, в ближайшее время мы вам покажем, купим мы его или, или... В общем, смотрите следующие выпуски и узнайте, что мы купим. Магнит или что-то получше мы купим себе. Едем-едем. Ну, все знают, что магнит для того, чтобы собирать больше-больше-больше кристаллов. Интересно, радиус действия здесь увеличится под предыдущий или нет в магните. В общем, смотрите следующие выпуски и все обязательно узнаете вместе с нами. Или же пишите в комментариях тех, кто уже знает и будем узнавать вместе. Едем, едем. Ну давай. Ай, ой, сколько. Ой, опять эти шипы. Да что же сегодня за день такой? Как-то не везет, то полицейский нас уничтожит, то мы на шипы найти попадаем. В общем, ребят, если в следующий раз, вот в следующем этапе, вот мы сейчас снова едем на этот же этап, следующий этап. Если в этот раз у нас не получится, все, честно, закрываю. И на сегодня вообще даже к игрушкам подходить не буду. Принципиально не буду подходить. Ух ты, 5 бомб сразу, классно, ну не 5 дырок, 5 бубликов. Я предлагаю называть все-таки не дырками а бубликами. Привет, крокодил! Кто помнит, когда я спрашивал, какой значок на первом, какой зверек на первом значке вот? О, вот там крокодил всегда нарисован, как-то так получается. Те, кто заметил, внимательные, молодцы. Кто не заметил, говорю, там крокодил. Полиция нас догоняет, кусает. Что, давай, давай, давай. давай! Нет, все, все. На сегодня с играми все. Я думаю, ребят, хватит. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, обязательно делитесь своими знаниями. Пока-пока.